Михаил Ефремов был осужден на семь с половиной лет лишения свободы после смертельного ДТП, виновником которого он стал. Известно, что в пятницу актер покинул стены московского сизоводник, где находился с начала сентября. Хотя ранее появлялась информация о том, что именно там он будет отбывать наказание до конца своего срока. Ефремов просил остаться в хозотряде изолитора но его этапировали в колонию в Белгородской области. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что в решении переместить Ефремова не последнюю роль сыграла та информационная шумиха, которая возникла вокруг этого дела. Решение принимало руководство изолитора. Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Было сказано, если не отправим, то с него не слезут, и журналисты, и Ант. В общем, создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, Хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде и мог там спокойно остаться. Как сообщил источник, большинство хозотрядов сейчас не укомплектованы, и Ефремов мог бы туда попасть. Дело в том, что у Ефремова был срок меньше 10 лет. Отсутствовали взыскания в СИЗО, была исключительно положительная характеристика. Здоровье позволяло Ефремову стать разнорабочим, так как он не пенсионер, и у него нет хронических заболеваний. Однако в СИН, переместив Ефремова в колонию, ничего не нарушил. Известно, что в хозяйственном отряде почти все положительно отнеслись к присутствию там Михаила. Однако нашелся один человек, который заявил, что ему по факту все равно, но пользы от звезды будет как с козла молока. Напомним, что о перемещении Михаила Ефремова в колонию в Белгородской области стало известно 6 ноября. Один из адвокатов актера, Петр Хархарин, и вовсе заявил, что его не предупредили, что клиенты направляют в колонию общего режима. Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП, которое произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и вылетел на встречную полосу, после чего врезался в отечественную машину. Сидевший в этом автомобиле Сергей Захаров скончался на следующее утро в больнице. Суд обязал Ефремова выплатить старшему сыну Захарова компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Актер направил ему миллион рублей и такую же сумму перечислил каждому из потерпевших, законной супруге Захарова и младшему ребенку Сергея. Появлялась информация о том, что потерпевшие планировали вернуть часть денег Михаилу Ефремову. Они просили актера выплатить им 111 тысяч рублей, которые были потрачены на похороны Сергея Захарова. Семья скончавшегося собиралась вычесть излишних 200 тысяч, которые были переведены, 111 тысяч, а сдачу отправить обратно Ефремову. Изначально Ефремову назначили 8 лет тюрьмы, однако позже сократили срок до 7,5 лет. Сейчас адвокаты Михаила пытаются добиться того, чтобы срок был пересмотрен до четырех с половиной лет колонии.